Хараба – это эффективная система управления автобизнесом. На рынке более пяти лет нашими клиентами являются более 70% дилерских холдингов из 155 по России, 9 из топ-10. Основа системы – формирование отдела выкупа и удобный поиск автомобилей со всех классифайдов, который помогает выкупить наиболее ликвидные и маржинальные авто. Caraba дилер дает уникальную возможность самостоятельно настроить правила оценки автомобиля. Только вы решаете, как именно система будет оценивать автомобиль. Даем возможность в режиме онлайн быстро оценить рынок по интересующему вас автомобилю. В нашей системе вы можете проверить историю автомобиля, наличие ограничений, ДТП, историю пробега и многое другое. Реализована возможность удобной публикации объявлений на классифайде с контролем размещения, а также эффективное управление складом для достижения тех целей, которые вы обозначили. Доска подбора поможет реализовать существующий сток от автоподборщиков на Хараби. На платформе встроен колл-трекинг и запись звонков с привязкой к каждому автомобилю. Запись может быть прослушана в соответствии с вашим скриптом. По каждому звонку формируется оценка. Для руководителей отделов есть раздел «Аналитики», где они смогут выстроить воронку ключевых показателей по каждому процессу и устранить слабые места в работе персонала. Нашим сервисом уже пользуются следующие дилеры. Отзывы о нас. Хараба диллер решение, охватывающее ключевые бизнес-процессы в одном окне.